ставим стопы на ширину таза из этого положения мы с вами раскачиваем колени вправо-влево не заваливаясь на нижнюю ногу да еще как маятник колени работают в этом положении можно опуститься на лодке опустить крестец и раскачать ага. Раскрываем, разминаем, растягиваем наши поясники. Наши тазобедренные суставы и поясничные конечно. Вот оно. Раскрепощаем эти мышцы. Наша задача не вкладывать силу в движение. А, последний раз так, и мы поднимаемся. Правая нога впереди, левая нога сзади. Ноги в положении русалочки. Плечи опустили, но здесь мы поворачиваем сейчас плечи. Вот они, наши плечи. Еще. Последний раз дальше. Вот теперь у нас плечи правая и левое вперед идут. Вот так вот. А? Как будто маршируем. Чувствуете область лопаток? Ага. Слегка заворачиваем плечо вперед, раскрываем назад. Последний раз также, Теперь правая рука ушла в пол, правая нога у нас впереди, левая рука ушла на, на ключицу. Из этого положения мы начинаем выполнять разворот корпуса. Будьте внимательны, мы головой не вертим, локоть не опускаем. Вот он у нас на уровне плеча. Так, в то же время плечо не поднимаем. Вот оно. Хорошо, еще. Последний раз так же, теперь мы добавим движение тазом, Мы прям тазом будем вот себя толкать вперед. Вот это положение. Мы включим работу полностью, весь бок, метро, ягодицу. Почувствуйте эти ощущения. Прочувствуйте эти ощущения. Да, еще. Последний раз так же. Теперь мы максимальные точки остались, включили в работу голову. У нас подбородок параллельно полу. Мы себе наметили линию горизонта. Да? Наша задача, чтобы у нас низко не, не гуляла голова. Вот это неправильно. Вот она голова параллельно полу. Еще. Ага, еще 4. Три. Два. Последний раз дальше. Теперь подбородок и голова развернуты вперед. Мы начинаем вращать наш корпус. А плечо-то будет чуть-чуть меньше. Больше в работу включится грудной отдел. Чувствуйте, пожалуйста, это. Еще чуть-чуть. Еще, еще 4. 4. Три. Два. Последний раз так же. Хорошо. Вот теперь у нас будет противодействие. Голова в одну сторону, плечи в другую. Голова, плечи. Голова, плечи. Мы ну, по возможности закрываем глаза. Мысленно представляем себе движение со стороны. Последний раз дальше. Останемся в центре. Округлим поясницу, потянемся назад. выпрямляемся и меняем положение ноги. Так? То есть наша задача максимально включить в работу. А, мышцы а, подвздошно-поясничную, мышцы таза, да, под области э, тазобедренных суставов, плечи опустили. Хорошо. Итак, у нас руки на коленях, плечи, Оп, вращение такое. Зафиксируйте колени, э, зафиксируйте ваши кисти на коленях. Полный круг, это вдох-выдох, мы метров и часом, как у нас назад лопатки собираются. еще. Последний раз также, вот теперь мы на лыжах, да, правое плечо вперед, левое, правое, мы будем прямо чувствовать такое тепло между лопаток, потому что мы активно включаем мышцы между лопаток, там у нас есть пропециевидная мышца, нижние пучочки, да, и ромбовидная, она более глубокая, но это то, что фиксирует наши лопатки. Еще. Последний раз также, Хорошо. И вот теперь мы с вами берем, опускаем опорное левое пол, правое на ключицу. Начинаем разворачивать корпус. Молодцы еще. У нас еще 4, 3, 2. А вот теперь мы будем выталкивать таз. Мы активнее включаем таз в работу. Мы приподнимаем ягодицу противоположную. Да? Мы сидим на левой ноге, правая нога. Ягодица у нас отрывается от пола. При этом мы макушкой тянемся вверх. Проверяйте себя. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Последний раз так же. Теперь мы максимально развернулись влево. И дальше пошла голова. Голова. Голова. Если что-то грустит, в шейном отделе. Переживать бояться этого не надо. Главное, чтобы вы чувствовали, что болевых ощущений нет. Уменьшайте амплитуду, если появляются болевые ощущения. Еще 4, 3, 2. Последний раз. Так, что теперь мы подбородок разворачиваем вперед, голову разворачиваем вперед и начинаем работать только корпусом. Мы сразу чувствуем, как у нас уменьшилась амплитуда. У нас больше работает грудной отдел. А вот шейный отдел у нас сейчас не работает. Еще. У нас снова разворот на выдохе, конечно. И попробуйте выполнить обратное дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Разворот, вдох, вернулись, выдох. Насколько вам комфортно это? Да? Если вы чувствуете, что... Это вам некомфортно, такой вариант дыхания вам не комфортен. Пожалуйста, останьтесь в том варианте, который комфортен именно вам. Последний раз так, теперь у нас противодействие. Голова в одну сторону, плечи в другую. Еще 4, 3, 2, последний раз так. Оп, остались в центре поясницу. поясницы. Упрямляем спину. Теперь мы садимся на ягодицы. Выводим обе стопы вперед. Руки останутся на коленях, стопы на пятках. Из этого положения почувствуйте, что вы освобождаете ваши ягодицы. Почувствуйте ваши седалищные бугры. Из этого положения перекатитесь с ягодицы на ягодицу. Вот Прямо прочувствуйте, как вы продавливаете ваши ягодицы. Да? То есть мышцы вокруг козоведренного сустава сейчас очень-очень активны. Вот то, что а, фиксирует там седалищный нерв, да, мышца, запирательная, внешняя, внешняя, внутренняя запирательная мышца. Вот сейчас они то, что вокруг суставчика работает. Да. Хорошо, последний раз также. Теперь поставьте стопы шире, вот они у вас на, на пятках. Из этого положения следите колени. И почувствуйте, как вы можете развести пятки. Почувствуйте вот это закручивание, да, почувствуйте область забедренного сустава, у нас такая спинация, франация будет. Раскрыли колени, собрали. Акцент идет вовнутрь, да, можно сильно не раскрывать. Закручиваем колени вовнутрь, еще, закручиваем и еще. Выдох, вдох, раскрылись, выдох, раскрылись. Можно опять же опуститься на предплечье, да? и почувствовать, найти свою амплитуду. То есть постарайтесь здесь почувствовать, что вы колени свели, максимально развели пятки. из этого положения раскрыли, колени собрали. Мы выполним еще 8 раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Последний раз так же. Оп. И поднимаемся вверх. Сейчас мы сделаем шаг ногами. Не очень широкий. А у нас есть задача сделать максимальный шаг, у нас есть задача почувствовать, что мы сидим на седалищном бураке, бураке, спина наша не круглится. На колени изнутри нажали, вернули. А теперь сейчас идет, внешняя сторона, да? мы раскручиваем колени, разворачиваем колени наружу. Мы снова прокручиваем ноги в тазобедренных суставах. Подберите ваши животы и постарайтесь, пожалуйста, в этом положении. Сильно не круглить поясницу, не заваривать таз. Вот оно движение, да? Наружу движение. У нас еще 4, 3, 2. Последний раз также. Оп. Собираем обе стопы и сравниваем свои ощущения. Вот они, наши колени раскрылись. Вот они, наши плечи опустились. Колени ушли в пол. Мы сделали вдох, выдох. Еще раз так же выдох. Опустили вниз, губами и круг плечами. Ага, хорошо. Последний раз также плечи опустили, шею расслабили. Теперь мы делаем вдох, собираем ладони. Ну и вот теперь точно на сегодня это все.